Сегодня ночью мы приехали из Москвы. На данный момент понедельник, 11 января 2016 год. Приехали, быстренько попили чай. Мальчишки включили телевизор и смотрели его до упора. А я, разложив вещи все по полу, бухнулась спать. Дом нас встретил чистотой, уютом. Немножко был затклый запах. Но на самом деле э, обрадовались мы. Потому что перед тем, как уехать, я все вымыла, вычистила, дезинфицировала. Единственная потеря у меня это цветы. <coughs> Мои любимые гераньки. Они замерзли. И они замерзли, но не все. Кое-какие вот тут остались верхушечки. Чтобы никого не напрягать, я каждый цветок поставила в более широкую емкость, налила туда воды. И они сами по себе водичку оттуда втягивали. Ой, даже розочки, наверное, замерзли. Но розочкам-то полезно. Вот. А были сильные морозы, у меня окошко было не до конца закрыто. И они от окна немножко замерзли. Потому что с этой стороны я их закрывала потому что от батареи сохнут. Но ну, сейчас я вот обрежу замерзшие веточки, верхушечки укореню, потому что здесь вот живые верхушечки, но сами веточки замерзли. Все это я обрежу. Если из корней пойдет, пускай пойдет. Не пойдет, значит я верхушечки расцажу. Но вот этот способ, который позволяет поставить в более широкую емкость, две недели у нас не было, там еще вода осталась, а почва вся влажная, так их можно вообще даже не поливать, оставить, пускай они так стоят. Вот. Там у меня еще есть кактус, где-то у нас есть дуб, вот, Толику в садике дуб. Ой, дуб начал расти, посмотрите, вот вверху у него, если он не замерз, то но ниже, дубы-то ведь стоят сегодня. начали веточки расти. Садики на выпускном Толику подарили дуб, бок, дубок, вот, в такой баночке, как? потому что там водичка у меня. Так, и где-то еще Максим есть любимый цветок, как называется кактус. Ну, где он у нас тут? Кактус, живой или мертвый, неизвестно. Но иголочек нету, вверху есть немножко. Он тоже влажный. Посмотрим, если оживет, значит оживет. Вот таким образом мы вернулись домой. Сегодня дети все нормальные в школу пошли. А мы не пошли, потому что нам надо адаптироваться. Ну, в музыкалку-то пойдем. Сейчас я медленно и уверенно разберу вещи. Дочечка мне подарила, у какой органайзер я так рада. Так рада, что она мне подарила, чтобы вещи мои были все, мелкие вещи, в порядочке. У вот, Толика телефон разрядился до такой степени, что не подает никаких признаков жизни. Я его подключила, не знаю, что с ним будет дальше. Ну, а вещи все в таком разобранном виде. помылись бы с ним, сейчас сполоснулись. Но толком не мылись, конечно, так сполоснулись. Здесь у меня тоже чистота, уют была ночью. Но проблема, унитаз, видимо, рассохся, или что там, не стал.